Всем привет! В Чехии опять ужесточают карантинные меры, и с сегодняшнего дня закрыты маленькие магазинчики. А поскольку я живу в деревне, то за продуктами теперь придется ехать в соседний город. О том, что усилены карантинные меры, я узнала только вчера вечером. А днем, когда была в супермаркете, я еще удивилась, почему женщины стоят в очереди в косметический салон на маникюр. Там работала шесть мастеров и еще все они были заняты и еще около четырех женщин ждали своей очереди такое в Чехии но ну, я встретила первый раз а когда вечером я приехала домой ты прочитала что правительство издало указ о том что вновь закрыты парикмахерские маникюрные салоны небольшие магазины работают только супермаркеты ну вот я теперь должна ехать в город из-за того, что я забыла купить корм для кота, и он к обеду уже стал сильно меня ругать за то, что я его до сих пор не покормила. Так что я сейчас еду ему за кормом, кое-какие еще продукты куплю, но запасы делать я не буду, эти карантинные меры объявлены до 3 ноября, посмотрим, как продлят их дальше или нет. Дети у нас учатся дома на онлайн-обучении. В общем-то, в некоторой степени нам даже это нравится. Отправляюсь в магазин. Куплю ему еды, еще какие-то продукты. Но заодно сниму для вас, что происходит в магазинах в Чехии. Ну вот, магазины закрыты. Это магазин одежды. Дальше обувной магазин, снова одежда. Косметика открыта и открыт магазин, где продаются электрические товары. Ну, правильно, когда карантин, самое главное, успеть купить себе помаду и новый холодильник. Ну, Но это парковка перед супермаркетом. Никакого ажиотажа нет, все как обычно. Ну и в магазине тоже, в общем-то, никакого ажиотажа нет. Практически никого и нет. это да, дать да, должно, что сейчас еще рабочее время. Ну, вот, посмотрите, никто продукты не скупает, как это было первый раз, когда объявляли карантин. В общем, все спокойно. Иди. пойдем кушать. Ты хочешь кушать? Скажи, ты хочешь кушать? М? Рыжик? Рыжик. Скажи, хочешь кушать? Хочешь. Ну пойдем. Рыжик. Будешь есть? Скажи да голодный злой кот. Очень хочет есть. Да, Рыжик? Ну вот, друзья, я уже приехала домой. Кот накормлен, доволен. А вам я расскажу, что же я купила. И какие цены сейчас на продукты в Чехии. Вот у меня такой чек. Подсказка. Начнем с хлеба. Вот такой хлеб, он свежевыпеченный. Стоит хлеб 21 крону. Это чуть меньше 1 евро. Потом я купила гранаты. Гранаты очень хорошие. Сейчас сезон, поэтому они продаются по 15 крон. Еще я купила виноград, вот тоже такой замечательный и очень-очень сладкий. А виноград стоит почти 38 крон за килограмм. Еще я купила печенье, это такое в Чехии очень популярная фирма, выпускающая печенье. Оно очень вкусное. Немножечко похоже на печенье юбилейное, которое выпускают в России. Вот оно стоит 19 крон пачка. Потом я купила еще такое печенье. Это тоже вкусное печенье. Оно стоит... Сейчас была на него акция. И стоило это печенье 23 кроны. Потом вот такую шоколадку, это самый дешевый шоколад, он стоит около 10 крон. Потом я купила растительное масло, это масло из рапса. Рапс выращивают в Чехии, очень много полей засеяно. Если вы будете в Чехии в начале лета, то увидите это замечательная картина, ярко-желтые. Поля, запах стоит очень приятный в воздухе, но рапс считают не очень хорошей культурой для почвы, хотя, в общем-то, это, это тоже семейство, вот, как крестоцветные, то же самое, как капуста. Еще я купила рыбу, это рыба свежая, по-чешски она называется макрела, а по-русски это скумбрия. Я ее буду готовить, я ее засаливаю, и она очень-очень вкусная. С рыбой вообще в Чехии напряженно. Вот. Макрелы стоит 140 крон за килограмм, но здесь около 400 граммов получилось на 55 крон. Но ну, вот такие продукты я купила. Как я вам уже сказала, я ничего не буду запасать в прок, даже несмотря на то, что сейчас велись вот эти карантинные меры жесткие и Магазинчики у нас рядом в нашей деревне маленькие закрыты, и надо будет ездить за продуктами в соседний город, но это все несложно, это не так далеко. Что касается вообще обстановки в Чехии, то на улице сейчас людей не очень много. Нам запретили собираться больше двух. Но это, конечно, является исключением для передвижения вместе с семьей. Если едет семья с детьми, то никто не будет нас не ни штрафовать, ничего. До 3 ноября закрыта большая часть магазинов. Закрыты рестораны, закрыты парикмахерские, закрыты салоны красоты, маникюрные кабинеты, поэтому женщины должны... Как-то за собой следить самостоятельно. Ну вот, что касается в целом, сейчас обстановки на улицах людей очень мало. Кто-то ходит в масках, кто-то не ходит в масках, кто-то в магазине. Ну, мы давно в магазинах должны ходить с масками, но кто-то одел опять на себя перчатки. Но в целом все спокойно себя ведут. Ну Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, желаю вам всем... Здоровья, не болеть, берегите себя и своих близких. Всем пока!